Вот, это настолько. <свист> <свист> а Он, он трогает, его? он весь деревянный. <свист> <свист> вот такие вот тут кошки летают, <свист> или какие лисицы называют. <свист>